Всем приветики. Спасибо всем, что вы поддерживаете меня. Подписывайтесь на мой канал. Лайкайте мои видео. Мне очень приятно. Благодаря вам мой канал потихонечку развивается. Поэтому не стесняйтесь. Если кто-то еще не подписан, подписывайся скорей. Ну, а сейчас анекдотик. Приходит мужик-доктор. Доктор, у моей жены какая-то фигня. Между сисик выскочила. Доктор. Да ладно, ну приводи, посмотрим. Приводит мужик, жену к доктору. Доктор, выйдите, пожалуйста, мне нужно внимательно будет посмотреть вашу жену. Что, чего, да как? Через некоторое время выходит доктор, расплывается в улыбке. Муж, что-что? Что случилось? Что-то серьезно? Доктор, да ничего страшного. Я у вашей жены нашел промеж сисик. Пупок. Yeah. <laughs>